Эй, поклонники портала Немиркин, огромное спасибо всем вам за вашу любовь и поддержку, благодаря которым мы смогли провести еще одно исследование в области повседневной психологии. Итак, давайте начнем. Слышали ли вы поговорку «люди» – существа привычки? Как у человека, у вас, естественно, есть свои уникальные или даже общие привычки, которые вы просто не можете перестать делать. Сколько своих привычек вы можете вспомнить? Некоторые привычки языка тела проникают в нашу повседневную жизнь настолько, что вы можете даже не осознавать, что делаете это. Некоторые из этих подсознательных моделей поведения могут быть нам приятны, но они могут побудить других людей составить о нас неверное мнение. Такое поведение может быть причиной того, почему вы не можете найти работу после собеседования, или почему все ваши свидания вслепую, без видимых причин уходят от вас. Итак, если вы догадываетесь, что виной всему может быть ваша привычка к языку тела, вот шесть не самых лучших привычек к языку тела, на которые вам следует обратить внимание. Первое – сутулость. Может быть, ваша работа связана с длительным сидением за компьютером, а может быть, вы подолгу просматриваете видео на YouTube, чтобы развеять скуку. Чтобы не заставляло вас сутулиться над экраном целый день, в итоге у вас формируется плохая осанка. Сутулица не самая лучшая привычка для языка тела. Она не только приводит к плохой осанке и проблемам со спиной, но и не лучшим образом отражается на окружающих. Потому что вместо того, чтобы они подумали, что сутулость вызвана часами, проведенными за экранами во время работы, они подумают, что это из-за недостатка уверенности в себе или из-за того, что вы сутулились при просмотре видеороликов на YouTube. Что тоже было бывает иногда. Второе. Занимать оборонительную позицию. Люди могут быть раздражающими, поэтому у вас может быть привычка занимать оборонительную позу, например, скрещивать руки в ответ на подлости. Но не позволяйте этой кажущейся оборонительной позе стать привычкой. Часто люди воспринимают скрещенные руки, как незаинтересованность или оборону. Поэтому они могут подумать, что вам не нравятся ни они сами, не то, что они хотят сказать. Когда вы разговариваете с кем-то, больше показывайте свои руки. По мнению эксперта по языку тела Пэти Вулф, во время разговора всегда нужно держать руки на виду. Когда слушатель не видит ваших рук, ему становится интересно, что вы скрываете. Номер три. Неуверенная походка и хорошая координация то, как мы ходим, может многое рассказать человеку о нас. Согласны ли вы с этим? Многие люди судят о вас просто потому, как вы идете по улице. Что вы скажете? В 1980-х годах два нью-йоркских психолога, Морис Стайн и Бетти Грейсон, провели исследование, чтобы выяснить, что ищут в своих жертвах жестокие преступники. Они попросили заключенных, склонных к насилию, оценивать людей по тому, насколько легко на них напасть. По записанным записям ходьбы этих людей. Затем они попросили профессиональных танцоров проанализировать эти записи с помощью системы анализа движений Лобана, чтобы оценить, насколько скоординированными были люди в этих записях и пришли к выводу, что преступники считают более легкой мишенью тех, кто ходит менее уверенно и скоординированно. Это напоминает мне о классическом эпизоде YouTube шоу Ретта и Линка «Доброе мифическое утро. Самый безопасный способ ходить». В этом эпизоде две интернет-персоны узнали, как правильно ходить, по мнению исследователей, чтобы не стать мишенью для грабителей. Это уморительно. Номер четыре. Выглядеть рассеянным. Склонны ли вы смотреть в сторону на другие вещи, когда кто-то с вами разговаривает? При этом вы продолжаете активно слушать собеседника, но отводить взгляд в сторону может быть привычкой. Хотя это может показаться невинным, если вы отводите взгляд во время серьезного рассказа о любимой золотой рыбке вашего друга – крекере. Он может подумать, что вам скучно и неинтересно, или что вас просто не волнует крекер – домашняя золотая рыбка, а не вкусная закуска. Номер пять. Слишком интенсивный зрительный контакт или полное отсутствие зрительного контакта. Глаза – это окна в душу, верно? Но вам просто не нравится заглядывать в глубины души другого, только что познакомившегося человека. Но отсутствие зрительного контакта может заставить собеседника подумать, что вы не серьезный работник или что-то скрываете. Или, возможно, слишком долгий зрительный контакт во время непринужденной вечеринки может заставить кого-то подумать, что у него на лице еда. Агрессивный взгляд может заставить человека почувствовать себя немного неловко а слишком частое смещение взгляда и вообще нежелание смотреть собеседнику в глаза может заставить его задуматься о том, что вы не уверены в себе или просто не заинтересованы в том, что он говорит. Другими словами, в истории золотой рыбки лучше всего обратить внимание на крекеры. Нет, не на закуски, хотя они точно привлекли мое внимание. И номер 6. рзание во время важного разговора. Почти все люди ерзают, а какой ваш ритуал ёрзания? Это то, что вы делаете, и это может быть интересно. Включите соло на карандаше и барабане. От этой привычки трудно отказаться, и это может занять время, но в некоторых ситуациях оно того стоит. Давайте не будем забывать о наших любимых выдвижных ручках и их изящных, щелкающих звуках. А, сладкое облегчение. Но, по словам эксперта по языку тела Тони Рейман, автора книги «Сила языка тела», ерзание может означать, что вам не хватает власти или что вы нервничаете. Поэтому, возможно, лучше оставить соло на барабанах экспертам и кому-то с барабанной установкой. И хотя ваша удивительная ручка-кликуша может быть подходящей фоновой музыкой или нет для скучного дня в классе, во время серьезного разговора она может оказаться не очень хорошей идеей. И хотя люди по всему миру переняли эти привычки и, похоже, прекрасно себя чувствуют, важно понимать, что сейчас, возможно, самое подходящее время начать от них отказываться. Они безобидны и не сделали вам ничего плохого, согласитесь. Но вам ведь нужно это дополнительное преимущество на следующем собеседовании, верно? Мы надеемся, что смогли дать вам представление о некоторых привычках языка тела, которые производят неправильное впечатление. Нашли ли вы их сопоставимыми? Какую из них вы используете чаще всего? Знали ли вы, что это производит такое неправильное впечатление? Дайте нам знать в комментариях ниже. Если вы нашли это видео полезным, не забудьте нажать кнопку «Мне нравится» и поделиться им с кем-нибудь, кому, по вашему мнению, стоит переосмыслить свой стиль языка тела. Не забудьте подписаться на канал Немиркин и нажать на колокольчик уведомлений, чтобы узнать о новых видео. Супер спасибо за просмотр! До скорой встречи!